Мам! Мам! Я не могу уснуть! Морти, кого черта ты тут делаешь? Не не спится, Рик. А чем вы здесь вообще занимаетесь? Играем в твистер. А можно с вами? Ну... Что скажешь? Нет! Это был не твистое! Сука! Озвучили Вова и Антон. Подписывайтесь!